ситуация. Масяня, как такое могло получиться? Скажи мне, пожалуйста. А? А? Масяне, ты сейчас чувствуешь перчик? Уезжая в отпуск, замутила раствор, напылила все цветочки. Вот судя по тому, что выросли перчики, завязались и выросли за время отпуска. Сделала все правильно. Но, однако, вместо недели пришлось задержаться на 11 дней, и раствор был весь выпит. И вот произошла такая вот беда. Вот тот перчик, который до отпуска завязался, он уже вот почти поспел. Остальное все, наверное, конечно, он сбросит. Придется есть зелеными. Даже вялый немножко не зеленый. Вот. Это он их сбрасывает, конечно пришлось задержаться на 11 дней. Сейчас уже пятый день вот этой вот этого безобразия. Конечно, приехав, все пытался реанимировать, долить водички, но было уже поздно. Пациент уже был скорее мертв, чем жив. Однако, если корни живы, я надеюсь, что они живы. Тут в принципе еще вот, вот этот ствол вот здесь где-то отрежу и быть может как раз это поможет мне осуществить мою давнишнюю мечту. Перцу уже полтора года, и изначально ошибкой было посадить его вот в эту маленькую баночку-два. Получилось это потому, что вот в этот маленький контейнер, натыкал сначала всего базилик, укроп, петрушка, перец. Вот. Особенно хорошо прижился перец, конечно. Вот. Мосяня. Полечишь перчик? Нет, я сейчас тебя оттуда, конечно, вытащу. Нет, это не вкусно, это кошечки не едят, это горько. Тебе нравится, да? Салат, Салат кстати, выдержал это. А, тут, кстати, надо опять доливать что-то он увянет. Быстро очень выпивает воду, выпивают растишки. Прям какими-то стремительными темпами. За неделю банка раствора уже... ну вот здесь три литра, вот здесь четыре. Уже выпивается вся. По-прежнему жарковато, надо устанавливать вентиляцию, надо изыскивать время на это все. Вот. Но в принципе, сейчас, что вот, да, осуществлю давнишнюю свою идею разделить эти перцы. Нужно будет, почему я этого раньше не делала, потому что они сплелись корнями там, в глубине. Там не буду сейчас поднимать. И чтобы их разделить, надо разрезать, почикать им корни. Прям вот жестко почикать. Ну, а так как он все равно сейчас сдох почти, я думаю, что не совсем, но здорово так, в общем-то, пострадал. То можно будет его отчикать снизу корни, отчикать сверху стволы, оставить несколько сильных узловых почек и делать все заново. Только в двух разных ведерках. Вот в таких мороженого посажу. Каждый в свое. Каждый будет иметь свой домик. Будет. Эта ситуация позволяет сделать, Эта ситуация позволяет сделать эксперимент по разделению двух растений, сплет... сплетенных корнями. В принципе, уже не жалко. Можно новый посадить. Да, Масяня? Зато пока были в отпуске, подобрали вот это вот сокровище. Масяня. Вернее, она нас подобрала. Сидела, вымогала, вымогала. Пустите меня в дом. Мокла под дождем. Под дождем, под ливнем сидела целую ночь. Смотреть на это было невозможно. Как можно такое терпение бить? Спряталась бы куда-нибудь под дом хотя бы. Нет, она сидела за окошком. И ждала, пока ее возьмут. Ну, как такое нельзя Масяня, кушать хочешь? Все время требует жрать. Жрать да. давай мясо. Да, Масяня? Все, спускаемся отсюда и уходим.